времени суток всем здравия итак мы продолжаем серию наших встреч и сегодня у нас не менее интереснейшая тема которая постоянно и периодически встречается возникают такие мысли между вами ну что обсудим тема у нас будет сегодня называться я не верю ни во что все вы сволочи, скоты, гады, и магия ваша уничтожена. И в общем я так верила, так верила, а оказалось все трындец. ничего нигде не работает. И вот уже прошло два дня, а у вас магия ни хера не работает. Так что вот сейчас будем разбираться. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие наши зрители различных платформ YouTube, YouTube, Яндекс, Дзен, ВК, Одноклассники. Мы рады вам. Что вы смотрите, наблюдаете, пишите комментарии. И, конечно, с удовольствием разбираем все ваши запросы и все темы. Ну, кто начнет ты? Я как? А, ну, я думаю, что давай начинай ты. И, и, скорее всего, начать нужно вообще, что такое магия и какие-то сроки. Ну, чтобы люди понимали, с чем мы имеем а, дело. Потому что если я разозлюсь, а я уже разозлилась, что моя магия ни хрена не работает в течение одного дня после сразу же обряда. Тут вмакнула Арина Михайловна волшебной с палочкой. И все то, что вы копили за свои 33 тысячи миллионов всяких разных переплощений, говна, оно должно исправиться по мгновению волшебной палочки, потому что это магия прям за один день. Поэтому я не буду сейчас, я посижу, успокоюсь. Вот, очень хочется послушать вот вас. Yeah. Да, но эту тему ты задала, в принципе, у меня особенно таких вот эмоций, как у тебя, нервозных нет, потому что мои клиенты, слава тебе, господи, адекватные люди, да, есть попадаются один на миллион, кто, вот, кстати, сейчас я вот прям сейчас вспомнила, женщина у меня была, записалась на чистки, а потом мне говорит, а где гарантии, что вы меня чистите? Вот, вспомнила. Я говорю, я с вами больше работать не буду. Это, вы, знаешь, все равно, что у вас аппендицит, вас погружают в сон, да, чтобы там разрезать и дарить этот аппендицит, вытащить. А человек просыпается и говорит, а где гарантия, что вы разрезали и там что-то сделали, и потом меня зашили? Может, вы просто разрезали и зашили, и все остальное? Нет, в принципе, по большому счету, Господь Бог мне дает нормальный хороших адекватных клиентов и кстати вот насчет сроков все правильно когда ко мне человек записывается на консультацию я сразу же говорю что это длительный период если вы хотите чтобы вас три раза яйцом покатали или там какой-то заговор пошептали или 40 дней не по... вообще непонятно что сделали и вы получили счастье прям вообще а, прекрасно это не ко мне я вас сразу говорю потому что я не знаю как как ты работаешь сколько ты работаешь у меня конкретные четкие сроки у меня я сразу говорю человеку нацелитесь на полтора года потому что 9 месяцев процесс перерождения 9 месяцев процесс возрождения идет это скажет вам любой эзотерик умный это вам скажет любой астролог потому что кармические узлы меняются раз полтора года это вам скажет любой психолог потому что любое осознание в голове потому что я еще и как психолог и как ты наверное работаешь оно меняется только циклично через полтора года полтора года никто не отменял если человек это понимает вот например на моей практике Бывает, приходят, говорят, я был у того, у того, у того, у того. Причем я спрашиваю, у кого. Бывает так, что да, люди, которые, с которыми я дружу, общаюсь, ведьмочки мои. Конечно, я не всем все говорю, понятное дело, наверное, и от меня кто-то кому-то приходит. Ради Бога, это дело каждого найти своего мастера. Например, вот я тебя уважаю, ценю, но мы с тобой по-разному работаем. Ты как терапевт, так медленно, все, все это философски. это Я как этот хирург, все режу, режу, отрезаю, выкидываю, сжигаю. То есть, но итог, в принципе, один и тот же. Как в том анекдоте. да? Вы, не, вы, говорит, не слушайте этого хирурга, я дам таблетки, уши у вас сами отпалятся. Итог один и тот же. Но а самое главное тут найти своего мастера. Если человек не верит этому мастеру, смысл у этого мастера оставаться. Если он а, думает, что вот эти большие сроки, а кто-то там рядом обещает за 40 дней что-то вылечить, да ради бога, пусть и тут. Я сразу обозначиваю сроки, чтобы потом люди а, не бегали, не суетились. Я знаю, очень много есть мошенников, которые говорят… Начинаем чиститься, но не оговаривают срок. Человек в неведении, он думает, сейчас меня три дня уже почистят и, и счастье будет. А ему э, дальше говорят, платите деньги, еще будем чиститься. Опять не получилось. Платите деньги, еще будем чиститься. Это неправда. Я считаю, что это мошенничество чистой воды. Вот как э, врачи говорят, да, например, там, чтобы излечиться от простуды, нужно, допустим, две недели чего-то, пять дней антибиотики, две недели там, еще какие-то... Каких-то медикаментов, физиопроцедуры, и потом месяц-полтора витаминчики. Ну, как вариант, есть определенная схема. И человек должен понимать эту схему. Конечно, каждый мастер работает по-своему абсолютно. У каждого мастера своя наработанная система и схема. У меня она такая. Ну, все тоже карты я раскрывать не буду, но я приблизительно сроки. Вот ты говоришь, сроки какие. У тебя там какая-то совершенно другая система. Кто-то там какие-то марафоны придумывать. Ну насчет марафонов у меня там своя, я не хочу тоже туда лезть ну, в общем вот то что я делаю я считаю что это не считаю я знаю что это правильно потому что это мои наработки больше 30 лет это мои наработки кто работает кто практик тут действительно у него своя наработка но когда говорят там заплатите деньги мы пошепчем один раз или там не знаю яйцом в лоб дадим и у вас счастье будет и и, и там по темечку растечется этот желток с белком или чудо какое-то свершится это неправда над этим нужно работать я понимаю, но ты как бы завела эту тему, наверное, у тебя есть что сказать. Слушаю твою речь, я так понимаю, будет эмоциональная речь какая-то в сторону кого-то, да? Но мне, господи, благодарю. Слава Богу, клиенты у меня адекватные и благодарные, так что. А, мне интересно было послушать твое мнение, потому что как бы я тоже адекватный мастер и всегда всегда говорю о том что будет происходить как будет происходить конкретные даю подневные рекомендации и так далее и все зависит от того характера повреждений и той ситуации с которой обращается сам человек Вполне э, вот эти твои сроки, названные, да, 9 месяцев, там, перерождение, возрождение, цикличность, астрологичность, все замечательно, и прям это для меня прям бальзам на душу, потому что есть такие моменты, глубокие, кармические в родовой системе, например, родовое проклятие, это повторяющиеся события в жизни, ну, допустим, там, человека, женщины, где мужчины не держится, уходят, отваливаются, умирают, предают, изменяют. И все такое, ну, мы все прекрасно об этом знаем, да, что это глубокая рана, негативная, и она отрабатывается порой, может быть, даже ценой в полжизни. Не то, ага. что ты сейчас взяла как мастер и там, используя любые инструменты, откатка яйцом там, воском, оловом и так далее, все что угодно, у каждого мастера свои инструменты, у меня их тоже миллионы. Я с вами молчу, я сейчас здесь не говорю свои инструменты, я, в общем, так говорю, вот, я это, у меня другое, я не буду раскрывать свои карты. Так вот, я хочу сказать, что за один день это не случится. Почему я с этого начала очень яростно и так жестко? Потому что я миллион раз повторяю, как должно быть и как это будет происходить. Я лично как мастер провела эту всю, всю систему эзотерическую, прожила сама. Я знаю, что такое родовое проклятие. Я знаю, я полностью от и до и мы об этом уже говорили. И что только к 50 годам, мне сейчас 55 лет, я только-только дочистила, сейчас еще дочищаю, вычищаю, выгребаю те родовые моменты, которые идут отпечатком на моем роду и так далее, чтобы мои дети, мои внуки жили по-другому. Моя схема работы совершенно проста, если я беру в работу. Первое – это диагностика, она платная обязательно. По поводу бесплатной, это тоже чушь, мне тут вчера писали, а вот есть у некоторых мастеров бесплатно. Бесплатно только сыр в мышеловке. Это специально вас дратуют, буду так говорить, специально раздраконивают для того, чтобы сожрать с вас как можно больше денег впоследствии. Наговорят всякой и хуи и все, и у вас все плохо, и пишут мне потом, не надо мне с такими глупыми вопросами говорить, вот мне Иванова, Петрова, Сидорова, великие экстрасенсы в Сия-Руси, сказали, что у нас тут порча, херорча и все остальное бесплатно. Я говорю, пиз... идите дальше к ним, обратно, и также с ними работайте. Это бред. Начнем с этого. У меня платная диагностика, в процессе которой я выясняю, смотреть, что как врач, как психотерапевт, как эзотерик, как кто угодно, я выясняю причины происходящего с вами и вашего говна в вашей жизни. Смерти, неудачи, болезни, отсутствие стимула жить, там, цели, проекты, богатства и так далее. С чем это связано? Это первое, что необходимо сделать мастеру. И с этого нужно начинать. Так что, уважаемые шарлатаны и мошенники, слушайте, как правильно надо работать с людьми. Хотя бы чуть-чуть себе мотайте на уши, потому что я знаю, вы нас смотрите. Второй момент. У меня есть четкая, запрограммированная, отработанная схема. Я работаю лично три месяца, и лично, если я беру в работу, я объясняю, что я делаю и как. Раз в месяц мы встречаемся, и я говорю конкретно по датам. Сегодня у тебя это, завтра у тебя это, послезавтра это, и каждый день, сука, с утра до вечера я работаю и делаю обряды, и пишу, какие обряды, и что я делаю. И мы говорим, и ты делаешь в том числе, ты делаешь эту работу, я делаю эту работу. Когда мне пишут «Арина Михайловна», Прошел месяц, а я вот тут ничего не сделала. И где вы, и что такое? И у меня в жизни, тут э, я обосралась, тут у меня упала сосулька на голову, тут у меня ДТП случилось, тут у меня это. Почему же вы начали работать, и вся эта хиромантия вдруг всплыла, и мне на голову упала Так я, может быть, вы ничего не делаете? Может быть, вы никакой чисткой не занимаетесь? Потому что подожди, это я договорю. Потом записывай себе, будешь говорить. Сейчас я говорю. Так вот. Первый месяц это чистка, второй месяц это установка программ, третий месяц это переписка судьбы, три месяца, не девять, полгода три месяца я отработала лично участие каждый день на потоке обрядами и так далее, утром, вечером, ночные фантомные программы исцеления. Полгода я держу на контроле, на потоке. От полугода до года идет переписка судьбы и становления. Вот все самые Перерождение, возрождение, всякая эта хрень остальная, девятимесячная и дальше еще до трех лет идет восстановительный период. Это касается всего, это касается гармоничных отношений, любит, не любит, нахер послал, ушел другой, вернулся, пришел, защита, гармонии и так далее. Это касается денег, потоков, это тем более очень сложные моменты, связанные с финансовыми структурами, с денежными потоками, со всеми. Это касается проектов работы, это касается здоровья, здоровье это вообще, блин, вы столько лет разрушались, миллионы лет шли к этому. К мастеру, к своему, и потом хотите, чтобы за два дня у вас все случилось, ах, вы не работаете, верните мне деньги. Денег я не возвращаю, никогда не возвращаю, и никогда не возвращала, потому что я работаю так, как мне нужно, и первое, что я делаю, это откуп силам. Что такое откупы, я тоже рассказываю, что это то, что вы должны отдать материального, если вы находитесь там в какой-то ситуации, в которой надо это отдать, надо это сбросить, надо это, потому что это может быть родовые долги, еще какие-то, еще какие-то. И все мои обряды, все-все-все направлено именно на то, чтобы восстановить балансы. Когда ваши балансы восстановлены, когда энергетика уравнялась, вот у меня тут постоянно корчат ведьмы на меня нападают и так далее так может быть вы в прошлом жизни и это показывает диагностика были такой же скотиной которая сейчас как вам вам думается тот же ведьмы нападает разрушает и убивает вас и мы восстанавливаем баланс и я обо всем этом точечно рассказываю но чтобы обвинять мастера это не это не об адекватности клиентов говорит это говорит о тупости дурости самого человека который находится под влиянием этих придурочных темных сил, которые его заставляют говорить мастеру, задавайте вопросы, и потом появляется всякая херота в интернете. Мне наплевать на это, я знаю за мной силы, и эти силы в том числе, чтобы вас не разрушили, чтобы у вас не началась вот эта вот диссонанс в голове, когда что-то друг с другом борется, там две силы, а вы выливаете это все на мастера, и мы говорили уже, мастера не трогайте, никогда не трогайте, потому что вы не знаете, какие силы за этим стоят. И то, что, Света, ты правильно говоришь, то, что доверие к этому мастеру – это первичное. Мастер делает 50%. Что делает мастер? Он активирует силы, которые начинают взаимодействовать с этим человеком. И если человек иди, я сам открою, и, и тупит, и это, то будут происходить и аварии, и так далее. Благодарите и принимайте, что вы еще вообще не сдохли, потому что мастер видит, что вы могли бы без обращения мастера уже сдохнуть давно, раз 500 бы уже сдохнули, а вы говорите, ой, что-то ничего не работает, только руку-ногу сломала, легла, на... слава тебе, Господи, что рукой и ногой обошлось. Они а полностью, не, не в гробу лежите. Слушай, это да, у тебя сколько эмоций. Так да да что это такое? Тем, что Слушай, что такое? это такое? Да. Слушай, это получается, я пошла в булочную, съела булку, она мне не понравилась, я говорю, верните мне деньги, да? Или, например, я заплатила за обучение психолога, а потом мне не понадобился этот диплом, я звоню в институт и говорю: отдайте мне деньги с обучения психолога, что ли, или как это как? Это вообще как на голову не натянешь, или как? Верните мне тогда время, потраченное за а, т, тот момент, когда мы с вами работали. Как? это как вообще? Они не видят результата. Они не видят результата. А, а как должен быть? Э, результат? Я ничего не делала. нас уковаряет и говорит: Понимаете? Делаю. Это просто хитрожопость людей. У меня, я помню, года 2-3 назад, значит, женщина записывается на прием, оплатила прием, и первое, что она начала говорить, слушай, прикол. Вы знаете, я уже десятерых мастеров обошла. Первая отдала деньги, послушала ее, забрала деньги. Эти деньги отдала второму мастеру, послушала, забрала деньги. Третьему мастеру послушала. Я говорю, так, послушайте, меня теперь сразу вам говорю. Первоначально отдайте каждому из этих мастеров деньги, а потом обращайтесь ко мне, потому что вы уже с таким гамнищем ко мне пришли. Ну ты представляешь, она берет хитрожопость какая, да? Тому мастеру заплатила, потом забрала а другому мастеру. И что за мастера, которые возвращают этой тупой курицу деньги? Я вообще в шоке, это не мастера. Значит, они шарлатаны или они своей силой не пользуются. И что они вообще? Я тоже не понимаю этого. Это же ненормально. Это абсолютно ненормальная ситуация. И она мне заведомо уже это говорит. Я ее просто послала нафиг и все. И все, я ее не стала принимать. Зачем мне вот этот набор, вот этого негатива от каждого мастера, 10 человек, и вот эти деньги, она мне переводит, которые уже побывали у 10 мастеров, эти деньги, да я из похода перечислила, чтобы чур меня, чур меня, вот эта говниша на ней же и осталась, понимаешь, мне вот это тоже счастье такое не надо, но консультацию я не проводила и сразу в банк. Я помню, так года 2-3 назад такая у меня была барышня. Не-не-не, я, слава богу, меня бог, бог дает хороших людей. Ну, а таких мне, я сразу вижу, понимаешь? И вот если с приветом, с головой, я сразу говорю, не, давайте карточку я вам сразу перечислю. Идите, идите кому хотите, идите. Не Антонин, это вообще. Так, еще что там у тебя интересного? Здесь речь, здесь речь идет о том, что есть ценность себя, ценность своих сил, с которыми ты взаимодействуешь, взаимодействуешь это я говорю как мастер. И вот те провокационные моменты, которые тебя начинают вот подкалывать. У меня такое, такая установка. чтобы не происходило, все люди, которые ко мне обращаются, я ставлю уже такое намерение, они идут через призму высших сил. Если человек пришел ко мне, за помощью обратился... Я, ну, как, как бы образно не имею права отказать. Ну, то есть даже если он там пришел от 55 мастеров и так далее, и говорит, я вам не верю, и вы дура, и вы, в общем, никто из вас Нет, я, я многим Нет, отказываюсь. Я не отказываюсь. я не отказываюсь, я не отказываюсь, потому что у меня такая установка. Я говорю, так, значит, у меня есть мои правила, у меня есть вот... Такой вот момент, когда вы следуете моим правилам. Я не имею права отказаться, потому что, ну, я молила, просила, чтобы пришли клиенты, чтобы дали мне силу, чтобы я научилась быть нормальным, адекватным, ценящим себя специалистом, чтобы я дала эту силу, чтобы я прошла путь, сука, через себя, через кровь ползла, где-то грызла эту землю, плакала, рыдала. Я уважаю себя, свою ценность и силы, с которыми я взаимодействую. Я их уважаю и ценю, поэтому от отказаться, Человеку, даже если он хитрожопый, сука, я все равно не имею права. Это вот моя смотри, внутренняя установка. У меня и есть... я говорю: так. А теперь вы, да? У меня немножечко. Теперь вы, мои, теперь вы выполняете мои. Теперь вы выполняете мои правила. Первое. Это оплата диагностики. Второе, что покажет диагностика, я вам расскажу, покажу и дам в работу. Третье, вы выполняете все мои условия того, что я говорю. Четвертое, я деньги не возвращаю. Пятое, и так вот эти пункты. Если человек говорит, да, Арина Михайловна, все, я готова, я иду, я смотрю, я и так далее, то я его беру в работу, и тогда все очень хорошо, замечательно и прекрасно мы проходим. Сейчас я готовлю этот курс очень серьезный курс, который направлен на здоровье физического тела. Я его сама прохожу на сегодняшний день, и ты прекрасно знаешь, и я пишу об этом и создаю этот курс для людей, которые готовы над собой трудиться и работать, а не сидеть, жрать и пить и говорить: составьте мне, пожалуйста, такую волшебную схему, чтобы я жрала пила. Курила и там что угодно сделала, но чтобы я еще при этом была здоровой, богатой и успешной. Не будет такого. Есть определенные закономерности. Я подождите, поэтому подождите. Прохожу. Арин, Арин, анекдот, анекдот на эту тему. Это когда барышня приходит да. к диетологу и говорит: Составьте мне диету. Она говорит: Утром морковка, в обед морковка, вечером морковка. А, понятно? Да, понятно, все просто. А морковку до еды, или после? Понимаешь? Mm -hmm. А вот, вот насчет, а, а идет, да, насчет клиентов тоже, а то мы сейчас в другую тему. Я немножко по-другому смотрю ситуацию. Вот смотри, вот твой дом, да, твой дом, твоя крепость. Ты всех подряд к себе в гости приглашаешь или только избранных? Ну, в дом я вообще никого не приглашаю, и у меня есть разделение личная моя часть, это да. дом, а есть работа. Я, я как работник, я есть, как работник. Ко, как... ко мне в гости приходят мои друзья, и я им не ставлю условия, так, зашли, разулись, помыли руки, зашли, сели за стол, пользуемся э, салфетками. Я интуитивно чувствую, вижу человека, и я знаю, кого в дом за, за, заходить, ну, пропускать. Да, бывают действительно люди, которые свиньи, и если они раз зашли ко мне домой и уже там не помыли руки или харканули, блеванули или на стол косточку там облизанную положили, я их больше в гости не приглашу, никогда в жизни погибаешь. То есть и точно так клиент, если я вот помню, у меня еще клиентка такая была, короче говоря, у меня четко график, время но всякие бывают моменты ну допустим я в туалет пошла да я задержалась на минуту на две на пять или допустим курьер пришел которому я должна посылочки отдать для других клиентов я же не могу четко график вот у них график первая половина дня у этих курьеров откуда я знаю во сколько он сейчас придет Ну, но вот пришел сейчас а у меня по времени я опоздать могу на 5-10 минут но это не критично и ну кто-то ждет да? но это бывает редко но меткой и наверное это специально Господь Бог мне посылает вот нормальных людей, как отбор. Кто-то ждет, пишет, то есть Светлана, куда вы потерялись, я жду. Я перезвоню, говорю, извините, ради Бога, вот 5-10 минут, там, извиняюсь. А еще одна барышня мне где-то полгода назад, вот мне относительно недавно, пишет, алло, вы мошенница? Верните деньги, я на вас суд, я уже в налоговую написала, я уже в полицию написала. Это Прошло минут пять. Я в туалете была или где-то пять минут. <пишут>, Пишут, что она уже и все. Я ей пишу. Звоните. Мне просто даже интересно было, но ну, думаю, мало ли, сейчас человек скажет, ой, бес попутал, простите меня, ради бога, там, мой, там знаешь, ну что-то. Я говорю, а вы знаете, что в жизни вообще бывают разные ситуации? Ну, вот ну, всякое может быть. Ну, мало ли что. И родственники, и там знакомые, и все. Даже после этого она, ты думаешь, что-то сказала, извините, простите. Она говорит, ладно, давайте быстрее, у меня время, давайте. Я говорю, нет, давайте мне вашу карточку, я вам перечислю деньги, говорю. А почему вы там т т т т, -т, -т? Я говорю, карточку мне давайте. И послала, я говорю, идите вы к другому мастеру. Понимаешь, нет, я не беру всех, если а, человек уже заведомо козлина, если человек хам, мерзавец какой-то или вот просто, зачем оно мне надо, я не гонюсь за каким-то рублем или за чем-то, я гонюсь за нормальными людьми, за нормальными клиентами, которому действительно нужна помощь, вот человек шел и упал, да. Вот я ему подам руку, а если он в грязи валяется, ему там вот он хрюкает, ему там нравится, и он ради прикола мне грязную руку протягивает, я вот так мимо обойду и все. Нет, я не принимаю всех подряд. Чтобы ко мне попасть, нужно быть хорошим человеком. Так что, кто меня сейчас слышит, да, все, мои, все мои клиенты в работе, это самые лучшие клиенты во всем мире, я считаю. Ну да, что ты Мои, мои тоже клиенты мои тоже клиенты самые замечательные, прекрасные, я вообще всех люблю, я просто хочу, чтобы это было понимание на уровне осознания, вот ты говоришь хам, козлина и так далее, но ты же сразу не определишь, что это хам, козлина или еще что-то, ну, да, процесс работы Возникают, возникают такие ситуации, когда действительно человек не может понять, а почему так с ним происходит. И здесь уже это происходит потому, что когда мастер берется за дело, то сгущаются краски. Если ситуация, которая, с которой обратился, ну, допустим, порча или проклятие, или что-то плохое, негативное, когда деньги уходят, здоровье и еще что-то, она была расписана на несколько-несколько лет, а то может быть и на полжизни или на жизнь, то мастер берет это все, собирает сюда в единое поле, вот это все говно, говнище с это я вам как мастер судьбы говорю, да, все это собирает, и вот этот вот самый, вот у меня трехмесячный, там у тебя девятимесячный период, вот это все прорабатывается под эгидой а, благословления и сил и божественного провидения и, и огромного количества наших помощников и наставников, и да, здесь может быть, всякие разные события, и ногу поломал, и обосрался, извините, пожалуйста, и говорю, как есть, и понос бывает, и, и болезни бывает потому что это все выходит, и это все как чири вырывается на поверхность, я об этом говорю, и нормальный мастер тоже об этом говорит, да, сгущение, красок и здесь должно быть понимание… А когда это вот так вот просто с бухты-барахты, как капризный ребенок, который падает на пол и кричит ножками, быстро мне сюда магию дайте, взмахните волшебной палочкой, сейчас вот все должно случиться, прям за секунду любимый должен прийти ко мне, бросить жену, это туда, это сюда, так не бывает и никогда не будет. Никогда. И поэтому, Ты люди мои знаешь, дорогие, запомните. Да, запомните. И я просто еще хочу сказать, Ирина, я понимаю, ты, наверное, сейчас тоже эту тему скажешь. Дело в том, что э, у меня язык поганый, пипец всему. Вот, ты, не, ты, наверное, представляешь, если я что-то скажу или только даже не скажу, а просто пожелаю Подумка. в голове, все, ну каюк, человек, с человеком такое страшное приключиться, я просто себя не хочу позиционировать, как какая-то колдунья, которая доводит порчу. Но мы все с, с определенными способностями умеем делать все. Правильно же? Нет такого, это белая пушистая, а этот там черный. Этот белый маг, этот черный маг. Магия это и черная, белая белое все вместе. Нет такого. Она, вот, и поэтому, если уже вот эти вот товарищи думают, что я должна прогнуться под них, они мне заплатили 5 рублей, я за эти 5 рублей сейчас прогибаться буду, нет. Ни я не прогибаться, ни те силы, которые за нами стоят, однозначно прогибаться не будут. А будет так плохо, что мама не горюй. И тем более, если не дай бог, человек, который мне что-то скажет, понимаешь, я не скажу. Я просто подумаю. И с этим человеком так хреново будет. Я даже не специально, понимаешь, Арин, вот как ты сейчас эмоционируешь, ведь ты эмоционируешь, ты заметь, я вот так вот сижу, потому что я чувствую, от тебя сейчас вот это вот гомнище да и летит именно в тех людей кто сейчас тебе как-то вот причинил какие-то неудобства правильно я не думаю что тебя сильно обидели потому что нас обидеть невозможно я уже закрываюсь потому что я уже чувствую вот этот негатив негативщин вот они у меня руки уже скрещены люди просто или с мозгами не дружат или они не соображают как можно людям которые работают с энергиями с различными силами ну что-то говорить да, я человек добрый, я желаю всем добра и счастья, мира и спокойствия, но это не значит, что если кто-то на меня там будет через пять минут кричать, что я не взяла трубку я уже там мошенница-шарлатанка, и там из за 5 рублей я свое лицо показываю, меняя каналы на всех платформах, из-за вот этих копеек, которые мне перечислили, я, значит, должна закрыть все каналы, все платформы, там у меня больше 3000 видео на каждом канале, да? Ну, хотя бы они своей головой, своим мишком, вот это зернышко, да, подумали бы мозгами и подумали бы: сейчас мы скажем что-то, а что мне за это дальше будет? А если они уже не соображают? То есть у них измененное сознание, но бывает измененное сознание. Это алкоголики, наркоманы, умственно отсталые, шизофреники. На них вообще плохо влиять и с ними плохо работать, потому что мы доработаем, работаем, у нас схема на определенно на нормального человека, а если человек с измененным сознанием, алкоголик и все. Вот я, например, не берусь с этим работать. Если негатив идет, а, например, порча и человек пьет, порчу убираем, он перестает пьет. Если человек хочет пить, ты его хоть чист, хоть зачишься, перечистя, он все равно будет бухать. Это измененное сознание. Если у человека измененное сознание, он говорит какую-то гадость, хрень, там, нам, с тобой, это не значит, что вот всем можно хрень говорить, а нам мы такие вот какие-то другие. Нет, нельзя никому это говорить. Потому что любой человек в ярости, в негодовании, он пошлет так, мама, не горюй, и получит тот человек, который рот свой раскрыл на кого-то, еще потом по башке получит и будет плакать, а почему мне плохо? Да потому что ты так себя ведешь. И к относишься еще к кому-то плохо ты относишься. Первым делом на себя посмотри, как ты живешь. Почему у тебя не жизнь, а жопа сплошная? Потому что ты так себя ведешь, потому что и тот у тебя плохой, и этот плохой, и правительство плохое, и погода плохая, и, и дети, и родители все плохое. И мастер хреновый все плохие, все мне должны. Так начни с себя. Вот и все, вот и все, Это все очень просто, поэтому я таких не беру, если ты говоришь, как можно сразу узнать, да, возможно, не, не совсем можно, Но ты знаешь, я уже с первых минут, с первого разговора я просекаю, я понимаю, что за человек, я понимаю, если я чувствую, что человек в дальнейшем принесет мне какие-то проблемы, я ему просто расписываю, как он сам будет работать, меня не касаюсь. Я говорю, вы сделайте то-то, то-то, то-то и до свидания. Если я вижу, что человек открытый, он хочет, он цепляется, ему нужен мастер и все, тогда я расскажу разные варианты. Вы можете сделать то-то, то-то сами, вы можете со мной что-то сделать. То есть выпирайте всегда самостоятельно. Вот. Но я просекаю, есть хитрожопы, я их прям вот чувствую. Вот есть хитрожопость, хамство, наглость, вот это хабальство. Есть, я, я чувствую, за полчаса нашего разговора, я уже понимаю, когда он говорит и, и мать козлина, и дети козлина, и правительство козлина, и то, тут магом не надо быть, тут психологом не надо быть. Если человек негативит во всех сторонах и говорит, я один такой прекрасный, а все вокруг меня змеи подколодные, ну что тут, ну тут по-моему дураку все понятно, понимаешь, так что. Вот такие дела. Да, это все понятно. Да, это понятно. Но э, здесь речь, ты сказала еще о том, что прогнуться э, – это не то слово для меня. Э, я ни, ни перед кем никогда не прогибалась, прогибаться не собираюсь. Я могу встроиться, я могу понять, принять, посмотреть на этих скотов и тварей, которые сидят в человеке, которые через этого человека лезут ко мне и пытаются меня каким-то образом подзадеть. Но меня Правильно. задеть невозможно. Да. Я беру такой меч, за мной такая сила стоит, что, как правильно ты сказала, что так рубанет, что мало не покажется. И это все из собственной ценности, и это все из уважения себя, и это из уважения своего труда, из уважения того, чем я занимаюсь, из уважения цех сил, и это все из любви, высочайший. Но я хочу, что хочу этим эфиром сказать, чтобы люди обращаясь к мастеру, к настоящему мастеру, во-первых, отдавали себе отчет в том, что происходит, и во-вторых, прекратили вот эту вот занимать детскую, инфантильную, дурацкую совершенно позицию, когда взяли волшебную палочку и начали махать. Вот это не ко мне, и это не к тебе в том числе. Осознавая ту силу, с которой я взаимодействую, на протяжении многих веков уже, да, и столетий, и так далее, лишь не беру эту жизнь: что во мне и в моих корнях есть очень много плюсового божественного света, но там же есть и темные стороны. И папа у меня неспроста, цыган, ФСБшник и все остальное. Там такая сила тьмы, такая взрывная, что я только вот так вот щелчком сделаю и э, э, просто даже мысль, не дай бог, заражу в себе, зарожду, или там как это, что она а вдруг так, поселится, да, да, да, то, да. То, то так долбанет, а долбанет из любви, потому что ибо нехер, ибо идем в любовь, и самая, опять же, сила мощная сейчас, это любовь, потому что если человек сидит, я сам открою, и тупит, и а, при этом, ну, он к сожалению, пойдет либо на перевоплощение, либо все-таки, сука, придет в любовь и скажет, да, благодарю Сила, благодарю Арина Михайловну и всех, кто вообще здесь со мной взаимодействует. Вот так. Ну, это да, все верно, все верно. Я просто знаю, что еще за деньги хочу сказать. Прям интересно. Я даже не ожидал, что такие дураки есть, которые у тебя деньги обратно просят. Я в шоке. Просто это надо быть с головой, не в порядке. Вот а я объясню людям. Тебе объяснять не буду, ты и так все знаешь. Вот смотрите, дорогие наши зрители. Я думаю, не только у меня. У меня есть щетка, куда деньги отправляют, значит, ну, скажем, больные люди. Больные люди, я в хорошем плане, то есть по Кратники там. И вот хотела, кстати, рассказать про счет. Но, Арина, ты знаешь это, эти все дела. Я просто рассказываю про э, зрителям, чтобы они немножко понимали и немножко соображали и головой своей думали, что они делают. Я тут как раз вижу защиточки свои одела. А, чтобы вы понимали, что наверняка у каждого мастера, у, у умного мастера, и даже те, кто сейчас учится и смотрят это видео, хотя бы поймут. А, те деньги, которые берутся за диагностику, люди, люди которые отправляют проблемные люди, больные люди да, порченные люди, которые с порча с крадниками, с проклятиями, с некротикой и всего всякого рода там, неприятностями, они оплачивают на один счет и тут. Это, знаете, так между мастерами называется грязный счет. Ну, чтобы, да, Марин, грязный счет. И есть у нас чистый счет, потому что ну, каждый мастер помимо эзотерики занимается еще какими-то делами, и у него доход совершенно с других дел. Арина, там у тебя свои дела, я знаю, да. У меня свои есть дела, с которых мы имеем доход, чтобы люди не думали, что вот мы только с э, клиентов имеем деньги, и больше у нас нет никакого дохода. Это не так. У нас есть, естественно, другой доход и это чистая касса, чистый счет. А это грязный счет счет. И, знаешь, я посоветую тебе, Арина, и всем другим моим коллегам-мастерам, вот если вам такие идиоты попадутся, да, которые будут требовать деньги, скиньте с грязного счета. То есть все равно, что на откуп. Вот когда мы покупаем там мясо жертвенного животного, золото, на который на скид делаем, да, или на что мы скид делаем всегда и в утилизацию идет. А пусть, если сами жертвы хотят, скиньте на меня вот это гомнище Скиньте на них это вот с грязного счета, отдайте. Это будет просто неоценимая жертва за все те блага, которые мы с нашими коллегами делаем. Вот и все. Вы скажете, это жестко. Вы скажете, это жестоко, это как-то неправильно, а я считаю, что это абсолютно верно. И может быть действительно, значит, сейчас мысль, да, это высшие силы прислали вот этого урода, который хочет весь негатив на себя взять. Вот, например, мы же покупаем какие-то золотые изделия, носки делаем, да? выкидываем, или же там, я же говорю еще раз, мясо жертвенного животного, кто на что-то, кто на растения, кто-то черные колдуны, там на собак, на кошек, на детей делают жертву. Я этим не занимаюсь, Господи, спаси, сохрани, это страшное дело. Но если сами эти бараны идут и не соображают, когда они просят у мага, который занимается вот всеми этими делами, скидывайте с грязного счета на этого человека. И будет вам счастье? Арина, как ты думаешь, или я слишком зла? Нет, я, ну, это как вариант, да, ты предложила Нет, с грязного что? счета и так далее. Да, да. Я, я делаю немножко по-другому, то есть у меня есть инструменты, поскольку я владею, опять же, да, как любой правильный специалист, скажем, грамотный профессиональный профессионал, я делаю это по-другому, конечно, вот, и там уже разборки совершенно иные, при этом я совершенно чиста, и а, если ты правильно заметила а, на все воля Всевышнего, то она же и будет а, таким, как бы, а, определенным кнутом для того, чтобы человек, Шаг вправо, шаг влево, шел ровной дорожкой и не чудил. Но смотри. Что это все называется чудило. Да. Я еще хочу на сказать, буквы. конечно, мастера куда еще с грязного счета берут благотворительность, отдают и все, чтобы она очищение шло на переработку, понятное дело. Я просто, знаешь, представила картину. Вот представьте, человек купил продукт, он его съел. Продукт прошел по вашим там, кишкам, преобразовался в фекалии. Вот вы эти фекалии там, выкинули из своего тела в сортир да, и говорите… Отдайте мне вот эти вот продукты вы рукой, вот в этот сортир, вот это гомнище хотите поднять, забрать, вернуть у мастера уже переработанный продукт, вот это дерьмо вы хотите забрать. Понимаете, что вы хотите? Я вообще в шоке. Или люди или так с головой не дружат, или что они вообще? Не понимают что ли этого? И, и, и, Арина, вот объясни, что это за люди такие? Ну как это возможно? Это, это, возможно? Люди, это, это люди, у которых а, есть а, определенная нелюдская энергия, а, как нелюдь. Да, есть люди, а есть нелюди. Ну то есть ими руководствует другая энергия. Это тот же самый морок и то, те же самые силы, которые ей противостоят уже... Все. И выходит к мастеру на бой. И мастер Денька. бьется, и, сука, за эту душу, чтобы она в говно не лезла. А она лезет и лезет. Поэтому вот деньги я все. не возвращаю. Слушай, прорвало меня. Вот недавно у меня был обряд, может быть, ты видела, работа на кладбище. Женщина прям из маленькой там провинции, даже не провинции, а с поселка, приехала в Питер. И за этим обрядом специально вот мы проводили, может быть, ты видела у меня на канале, буквально несколько дней назад вышла. И там был такой момент, когда... Значит, я и сама сказала, купите тоненькую золотую цепочку. Ну, там надо было определенные вещи сделать, поносить. И потом она ее срывает и кидает на могильный крест. Ну, ты понимаешь, это откуп и избавление от из себя она впитывает вот эту цепочку. Так это все равно, что вот человек ходит по этим могилкам и собирает вот эту дермовщину, вот эти цепочки золотые. На что скид идет? Вот на вот это... Это как можно у мастера просить обратно деньги? Я вот до сих пор этого не понимаю. Они не соображают, это все равно, что ходить по могилам, собирать вот это, вот, вот то, что скинули. Это насколько надо быть не то, что беспринципным человеком, это жрать с сортира, жрать мусорки, жрать, ну правда, есть такие люди. Это да. Но это, ну, просто, ну я в шоке. Здесь, здесь речь идет о том, что почему нормальный мастер, он выстраивает свои границы, свои, устанавливает свои правила, и деньги не возвращаются. Потому что именно то, что большую, ну, как у меня, опять же, да нормально, большую часть какой-то финансовой составляющей, которую оплатил за обряды и за участие там, за работу мастеру, они идут на откупы, всякие откупы, ну это да, золото да, может быть, да. это вино, это продукты, это, ну, в зависимости, да. там, это работа на кладбище, которая тоже очень серьезная, энергозатратная, если ко мне приезжают сюда, то, соответственно, я также а, беру определенные деньги для того, чтобы купить эти откупы, как правильно зайти, выйти и так далее. И а, не, пони, не понимают, потому что, опять же, в силу своей замороченности, но мастер-то понимает, что за этим стоит, и мастер да. говорит, что «нет, нифига, так не будет». И не будет, потому что так тут уже война переходит на другой план. Тут уже а, либо мастеры сейчас поломают и скажут, а что, тот ты, а вот меня сломаешь. Я буду стоять на, на своем никогда, до последнего, до последнего буду стоять. И знаю свои права, правила и все остальное. Нет, и это, меня, и это, это, это вот это ты, мы, ты, ты. Сейчас, сейчас, подожди, и, все, и это чай, не то, пойду, что правильно... Хочу это, вставить, уж меня прорвало. Может быть, эти люди недалекие думают, что мы с тобой просто так это, как бабушки по витухе где-то сидим. Так извините, ребята, мы оформлены, я оформлена, я плачу налоги с каждого, с каждого э, э, консультации, с каждого обряда, с каждой вот, продажи колоды. То есть, ну, это э, издательство там делает, какие-то там проценты что-то платит. То есть мы зарегистрированы, мы отчисляем налоги государства наша каждая копеечка прослеживается а, в, в этом самом на счетах может быть они просто думают что мы ничего не платим и как-то куда-то чего-то так вот с этих денег которые отчисляются часть уходит налоги часть откупы там какая-то мизерная часть идет за то чтобы мизер мизер мизер и, и у нас уже была какая-то зарплата скажем правильно а может быть люди просто этого не соображают не думают я не знаю да, все думают, все соображают, и вот ты э, тоже сказала по поводу там марафонов и так далее, я против этих марафонов, есть определенные, да, э, э, я там, как бы, да, я обряды. просто не знаю, и ты ведешь, ты... Ты ведешь что я, просим, нет, я против этих э... марафонов, потому что это только, ну, сбор денег и все, и больше ничего сколько ко мне клиентов ну, да. обращались, говорят, сколько мы этих марафонов у того, у того, у того, не буду сейчас имена мастеров называть, ну, прошли, никакого результата, никакого. Ну, ну. Я не, буду ну, обесценивать, да. я не буду обесценивать эти марафоны и все остальное, там немножечко другие схемы работают, там, возможно, психология, и все зависит от того, кто это да. дает, как это да. дает, в каком виде и так далее. Вот. Но ну, это тоже своеобразная форма, она живая. ей взаимодействует это. Но я сейчас именно конкретно о себе, о своей работе, о работе сил, с которыми мы взаимодействуем, и о никому. Не позволю э, нарушать правила, которые я установила. Правила – это моей системы, правила моей иерархии. Я очень много говорю об иерархии, о, о всех взаимоотношениях для того, чтобы жить счастливо в этой иерархии. Всегда есть фигура высшего порядка, которая будет нам диктовать условия, и мы будем в ней. Как ты только что сказала, это наша система, это наше налогообложение, это наше то, что мы находимся в определенных условиях, если мы соблюдаем эти правила, то система нас любит, гладит по головке, поддерживает. А если мы начинаем выпендриваться, не хочется говорить матом в ее, вот, то система начинает нас либо выталкивать, и тогда вы будете очень серьезно. Здесь такая же система, такая же иерархия. А в магии это еще гораздо все более серьезно и широко. Поэтому если вы идете с серьезными намерениями, не просто так, дунул-плюнул и что-то, а, а, идете серьезно, то ваш жизнь изменится круто, как поменялось у моих миллионов клиентов. Также и, и я даю максимальное количество энергии, информации и всего разного. Так же, как и ты, разного. Задача ваша принять, если вы можете или не сидеть, не выпендриваться, принимать, то, что вы пока можете на своем этапе. Но чтобы идти и бороться против меня, против системы, против вас, серьезнейшей фигуры высшего порядка, в которую вы пришли сейчас, вы ко мне пришли, не я к вам прихожу, я не хожу и не прошу... Давайте я вам погадаю, сейчас расскажу и так далее. Вы ко мне пришли, вы пришли, обратились. И вот здесь в этом уже порядок, и в этом уже сила. И эта сила, взаимодействуя с вами, вытащит вас из любой жопы, в которой вы не оказались. И поэтому я говорю, не имею права отказываться, помогая только сильным. Сильным те, которые поднялись, обратились, пришли. И вот такие у меня правила. Не хотите... Идите дальше. Деньги не возвращаются, не хотите ничего делать, живите в своем говне, будете готовы, придется еще раз, и еще раз мне заплатите деньги, и еще раз, и еще раз, и еще раз мы будем еще раз, еще раз, еще много раз будем с вами взаимодействовать. Не хотите, вот, до, вот как там, порог, и, и до свидания. Все. Бог и порог вот. но ну, демократу да, вот. не давала поэтому я не всем помогаю я помогаю только действительно нуждающим и избранным я считаю что это избранные те кто ко мне попали они должны просто вот быть счастливы потому что но ну, не всех я беру я бываю чувствую подлог, поток вот чувствую и даже как ну может найдете время Я говорю, ну нет извините у меня все расписано у меня нет ближайшее время я так Стараюсь деликатно уйти, потому что я чувствую, что это уже говнище какое-то просто, а не человек. Вот серьезно тебе говорю. Открываю карты, кому-то ну, беру ну, удовольствие. Все правильно, все правильно, да. У тебя такая система, у меня своя система. Вот, и да. даже вот в тоже записала, когда аппендицит, посмотрите, вырезали, что вы сделали, там остается шрам, то есть человек, пройдя какие-то манипуляции медицинские, шрам остается, здесь тоже остаются шрамы, и то, что происходит в начале работы, это говорит о том, что работа ведется. Если происходит, еще раз возвращаюсь к началу, если происходят какие-то катаклизмы, это очень хорошо. Это значит, чири скрылся и полезло вот это все а, ваша наболевшая на поверхность. И мы с этим совсем справимся. Да. Погадаем? Угу. Погадаем? Да, давай. За что погадаем? Давай. Нужна ли вам магическая помощь мастера? Или не нужна? Да, нет. Да. Три варианта. Первый, второй и третий. Первый колокольчик. Второй и третий колокольчик. Нужна ли вам помощь мастера? Или вы сами с усами? Так, первый вариант. Первый колокольчик. Все, кто загадал, нужна ли помощь мастера? Вы знаете, у вас всегда есть выбор, к какому мастеру пойти. Карта решения. Вы думаете, но это старший аркан. Вы человек благоприятный, благородный. У вас очень а, открытая душа. Вы всегда сделаете правильный выбор. И даже если вы пойдете к одному или к другому мастеру, вы никогда не будете обсуждать предыдущего мастера. То есть это такая как карта открытая, приятная. И мастера любят с вами работать, потому что вы действительно благодатный человек, а так как вы благодатный, может быть, вы пошли к одному, что-то не получилось, вы пойдете к другому, вы прекрасно понимаете, что и тот отдал все силы, и работал сами. вами, ну, может быть, не ваш мастер, пойдете к другому и будете благодарны другому, и в итоге стуча, вот вы стучитесь во все двери, вам обязательно какая-то дверь эм, откликнется, откроется и будет на вашей улице праздник и счастье. Хорошая карта. Давайте посмотрим... Здесь, здесь, здесь я дополню, это то, что у каждого есть свой уровень и готовность. Готовность самого человека к тому, кто или иной энергии. Есть вариант почистить зубы сверху, чтобы налет смыть, а есть исцелить зуб от кариеса, потому что если карис там внутри, он разрушает все и разрушает ваше дисно и может дойти до мозга и, и вылиться раковой опухоль. Вот это мастера и мастерство, они разные. Понимаете? Есть просто почистить зубки, да, вот, вроде да, хорошо, косметический ну, ремонт да. сделать. А есть те, которые залезут так глубоко, что мама не горюй. Поэтому вот это что? надо разбирать и понимать. Ну, знаешь, Второй, все, да. я а, сейчас тебе скажу, вот у меня часто бывает, вот карта влюбленный выбор, обращаются женщины с разными вопросами, но суть такова, буду ли я с этим мужчиной. Я конкретно вижу и говорю, нет, я знаю, что много шарлатанов, пастеров говорят, Будете, будете, платите денежки. Сейчас мы будем вас соединять. Вот, насчет вот этой блеска зубов, да? И они на какое-то время притягивают, а потом опять расходятся, притягивают. А те дурочки платят деньги, платят деньги. Я, например, нет. Если я вижу, что они ну, не будут, они зачем мне выкачивать с людей деньги? Зачем я говорю правду? Не ваш. Этот человек не будете, давайте лучше мы поищем кого-то другого. Но вот правильно ты сказала насчет вот этих зубок. Вот чуть-чуть почистили и блестит. И ко мне тоже обращаются, говорят, да, Светлана, вы были правы, вот у одного мастера была, вроде соединили, а мы разошлись. Потом пошла к другому мастеру, соединили, а мы все равно разошлись. Я говорю, нафига вы тратите деньги, я вам сразу сказала, не будете. Зачем? Понимаешь? Вот это да, что-то прям пошло у нас. Так, давай вторую карту, вторую карту. Второй колокольчик, нужен ли вам мастер, помощь мастера нужна или нет. Вау! Да, вы знаете, я думаю, не просто нужна, вам нужен учитель маг, потому что, скорее всего, у вас магические способности, вот эта карта мага, все в ваших руках, и либо вы это знаете, либо вы чувствуете, либо вам нужен наставник, который это вам подскажет, поможет, даст вам, но тут прям какой-то наставник-учитель прям обязательно нужен. Согласись, карта мага, у человека все будет, его просто чуть направить, и он сам может развиваться, ему даже учитель, даже скорее всего, нужен, который ему будет подсказывать, как действовать, да, нужен. Чувствуешь? Ну, все правильно. Да, да, согласна. Маг это начало вскрытия способностей, гармонизация, баланс. То есть человек обладает способностями и сам может с усам волшебной палочкой махать направо-налево. Да. Да. Третий, третий. третий колокольчик. Нужен ли вам мастер? Помощь мастера. Кстати, второй я загадывала. Мы с тобой у меня вот тоже. Вот, вот у меня вот тоже, чтобы вы видели, вот второй а вот махнет. А а да. ну я часто, я второй частенько. Смотрите, третий вариант принч-чаш. Да, вы можете обратиться к мастеру, и могу сразу вам сказать, вы также очень благородный человек, вы мягкий, вы теплый клиент, с вами приятно работать, вы, вы даже с походом мастеру может быть, денежку дадите, вот рыбка золотая, то есть вы благодарите мастера, и подарочки мастеру, вот как часто мне посылки тоже высылают, ты ж видела, да, знаешь, и тебе там посылки, подарки, то есть вы благородный человек, такой вам нравится, когда вам дают добро, и вы с походом еще делаете добро. А если вы даже больше даете, вот как по золотой рыбке, то вам вот эта золотая рыбка и от мастера тоже прилетит. Конечно, обращайтесь, это вас только укрепит. И не просто так, еще этот принц сидит не, не на необыкновенном таком вот чуде-юде, с крыльями а крылья это всегда исполнение желания это всегда полет да конечно обращайтесь и будет вам счастье даже с походом с удачей вот она рыбка золотая ты как считаешь я считаю, да, потому что чем больше мы отдаем и принимаем, и отдаем в виде благодарности, тем больше нам прилетит. Особенно сейчас, когда мы все в программе до 2025 года, в программе избавления от жертвенности». Ведь все это идет от внутреннего состояния убогости, жертвенности и всякой хрени, которая творится внутри. Обесценивание в том числе, недолюбленность себя, непонимание себя, своей силы, своей мощи. Так вот эти вот сейчас наши карты энергии нам показали, что каждый из нас обладает силой и мощью. Главное их запустить и перезапустить в нужное русло. И, конечно же, эзотерика и магия – это очень серьезные силы, которые помогают любому человеку в его духовном материальном пути развития, ну, и во всем, во всем остальном. Поэтому не надо здесь спорить, не надо здесь выдумывать истории, что магия ваша не работает и все это херня. Это очень неприятно слышать ни силам, ни мастерам, потому что, ну, мы слышим, мы чувствуем, мы видим, мы ощущаем, мы с этим работаем, мы выстраиваем все для вас, ваши поля для любви, для того, чтобы у вас было все хорошо. И очень-очень много работы, конечно же, и времени, и энергии посвящаем для вас, ну и для себя в том числе. Конечно, из внутренней ценности, и вот мне, Света, понравилось, как ты говоришь, это благородство, это внутренняя интеллигенция, это внутреннее уважение, это внутренняя система целостности, ценности, и самоценности в том числе. Вот этого я вам вот, всем желаю. Знаешь, Ариночка, я даже вот вспомнила, когда я зубки голливудскую улыбку ходила делать, да? Вот такие красивые, под, под твоим этим. Врач сказал, определенная сумма, это стоит очень дорого, это больше миллиона стоит, ты знаешь, это Это деньги приличные. Но несмотря даже на эту крупную сумму, больше миллиона эти зубы да, обошлись, я все равно был Новый год, я пришла с коньячком с конфетами медсестрички шампанское с конфетами игрушки подарочные на новый год день рождения я приношу 23 февраля 8 марта и врачу и медсестрички то есть я помимо тех денег которые мне специалист сказал что нужно заплатить за эти зубы я еще плюс дополнительно несу подарки и это я, я считаю что это нормально у меня мама медик, она массажист, и всю жизнь она проработала, и были, конечно, и благодарные люди, которые тоже коробочку конфет, там цветы ей приносили, и все остальное. То есть они заплатили за, за это, но они несут, они благодарят. А есть такие скверные люди, которые тоже и на маму кляузничали, что она вот слишком сильно мнет. Она говорит, я стараюсь не глажу, а мну хорошо, проминаю каждые мышцы, и жалуется, что после нее синяки остаются. Это же Какие неблагодарные, это какие неблагодарные. Я учителям первая моя профессия учителям работала. И были благодарны, ведь они не обязаны мне, но они носили мне тоже родители и дети, и цветочки, и конфетки, и там какие-то подарочки, да? Ведь это никто не обязан. Но мы все учителям всегда даем, правильно? Все в школе Понятно. учились, у все... Как это можно прийти, и учителю в школе говорить: отдай мне часть зарплаты, ты не научил моего ребенка А и Б. Ну что, ну, это, ну, это абсурд. Это, ну, это просто, это просто жуть. Вот честно, я успокоиться не могу, как, как такие люди существуют. Скажи. Ну ладно, все нормально, все пусть существуют, так как они существуют. Закроем. Этот эфир на прекрасной ноте благодарности, благодарности Вселенной, благодарности силам, что нам показывают через определенных людей, через определенных нелюдей, через определенные сущности, как нам жить, что, чем нам быть. Самое главное, чтобы мы оставляй, оставались а, мастерами, людьми, человеками, чтобы дальше а, шли вперед. Крылышки наши были распущены, они так, чтобы отрублены и, и растоптаны. Я никогда никому не позволю растоптать свою профессию, свое направление и те силы, с которыми я взаимодействую. Чего и всем желаю, мастерам и тебе тоже. Да? Конечно, вот. конечно. Ну, ну, ну все, э, носи ночь, ночь прекрасно. Да, мы прощаемся. Мира, добра, счастья и, главное, верьте в мечту. Мечты сбываются, и ваши сбудутся обязательно. И у нас прекрасные клиенты, потому что все три карты сейчас вышли замечательные. И это здорово. Всем пока-пока. Да, идем дальше. Добрый час, с Богом.